Ой, всем привет, друзья! Давно мы с вами не виделись, а не снимала вообще видео, потому что я чуть впала в депрессию. Ну, почему, почему? Потому, что мальчишки у меня заканчивали третью четверть. У меня так голова болела с этой четвертью. Ужас! И сегодня у нас и мы вчера Дима у меня не ходил последние два дня, потому что он у меня заболел, приболел. И вчера мальчишки-одноклассники принесли дневник. Мы с ним вдвоем уставились в этот дневник, минуту стояли, смотрели. Потом от радости обнялись и поцеловались. Скажете, что он Наверное, какой-нибудь офигенный двоечник Нет, он все понимает Но у них такой возраст У них половина Класса выходили двоечниками Ну, слава богу, не вышли Там вышли единицы Там двое-трое человек вот. Но все-таки Мы У меня Дима, сын мой Исправил оценку я очень этому рада. И с Катюшкой мы все переговаривали с подругой и Сайной, с, с моей сестренкой. Сразу позвонила. У меня, говорю, хорошая ей новость. У меня, говорю, все, с Дима, слава тебе, Господи, все сдал. Вот. У меня сегодня у Динарки день рождения, да, и я вот. Это не грустно для меня, это наоборот вот радостная весть. Я делюсь с вами. И я счастлива, что у нас все встает на свои круги, на свои места. Все-таки я очень сильно к сердцу принимаю. У меня бабушка была такая, мама. И все через себя переношу. Вот это очень тяжело, конечно. Сейчас я варю суп. Сегодня начала говорить у, Дина... у Даринки день рождения. Торт у нее заказала. Все уже должны после обеда привезти. Заплатила. Вышел намного. Ну как не намного, на много, а 300 рублей дороже, чем Динария и Диме. Посмотрим. Ну вот так там, может быть, или декор, или по весу тоже там, зависимо от этого тоже. Потому что я там декора много заказала. Тем более один годик. И вот я боюсь, меня Аминка ждет, когда тортик привезут. Я говорю, после обеда, она же не понимает, что такое после обеда. Я говорю, скоро. Нам с Аминой, да, говорит? У нас день рождения с Аминой? Я говорю, да, у тебя совсем день рождения. <свят> Ей очень эти, эти, эти торты нравятся. Я, они сыты, э, эти торты очень сытые, не то что вот магазинные, да, они пустые какие-то, мне кажется. Вот. Ну, короче, детям нравится, и я рада. Слава Богу. А сейчас я в данный момент варю гороховый суп. С тушенкой, без поджарки. Картошка, горох круглый. Я его долго варила, часа два. Он у меня вообще разварился. А затем лук просто накрошила большой. Большую луковицу. И тушенку, лаврушку закинула. Все, ничего не стало. Ни укроп, ничего не хочу. Вот такой. Хотя у нас есть салат стоит. Вчера еще зимний салат сделала. Вон на стол выставила. И все, наверное, сварился. На столе стоит. Кто придет, так хапанет ложку. И все. Там еще у меня в холодильнике. Гречка. Ну, короче, как-то так. А вот с этим, а, с гороховым супом. Рыжики занесла. Смотрите, он рыжульки какие не набухло ничего аминька таскает свой мне все я говорю поставь красиво пусть будет завтра борщиц хочу приготовить вот жульки очень красиво смотрятся, аппетитные а. здесь горчица сметанка будем кушать супом это майонез вот дети почему-то не любят вот со сметаной кушать. Я говорю, кушайте со сметаной вкуснее. Они нет, вот этот майонез, майонез им все подавай. Тушенка наша ценинговская. Она очень хорошая, как домашняя. Купила вот на днях Квенор 4 литра, 259 рублей. Смотрите. Классный. 4 я обалдела. Я говорю, э, остатки у меня денег не было, меня еще она подписала в ангузеля, а это мои инициалы. Вот, пришла, я говорю, стоит, она, говорит, конечно, стоит. Ой, господи, она тяжелая зараза. И сорти. Стиральный порошок такой. Вот там. Земля обитованная моя. Ну и все, теперь ждем тортик, Дарюньку в платьишко не буду одевать, так как в тортике она будет у меня кушать, потому что я ей даю. Это что мы делаем? Алло! Здравствуйте, Давид у нас во вторник едет с классом, да? Куда едешь-то? Я ж какой. Я что, а, Москву побежу? А? Это... Ты не увидишь, так как ты будешь с классом? Вот наша именинница сидит радостная, годики сегодня вечером будет. В седьмом часу. Бабушка ни разу не видела за год. Да, в руках не держала. Такая бабушка у нас хорошая. Да, не дай бог такую бабушку никому. Играй, Меринда. Ну, встань, давид. Это что такое? Это беспорядок устроил. Я вон приборку все сделала. Давай. Ой, мужа, да это кто схватил? Ты спать хочешь? Давай я тебя спать положу, потом тортик как раз привезут. Тебе что сказать? Не надо? А ты что сегодня ждешь с утра? Торт? А тебе не надо тортик-то? Ну и пошли тогда. Пойдем за тортиком. Ладно, мама иду, одолжение идет. Папа, папа, забуду высадку. Телефон не надо даже. Мама, забуду высадку. Сейчас, подождите, папу позовем. Это у Дарины. Уди, не трогай. Это сейчас я открою спокойно. Не спорим. Дарины не будет Здесь ленточка, видите, обернута. О, это мое, скажи, мое все мое. Мама, лошадь. Ломала, так, ломает. Папа, а меня вот это. Ладно, пускай стоит, пусть стоит. Сфоткать нам. Ой, конечно, конечно, мы так руками будем, да? Да, еще. сломала. Мама нарежет? Рок сломала, руки забыли. Ой, ёмужат аварий. Мама, так, подожди. Рок. Ничего страшного. Шикарный. Так, тихо. Дарение один годик. 20 -го марта родилась 2020 год. 60 сантиметров. Килограмм... Она 5 килограмм родилась. Богатырский вес. Еще лошадка. Ну да, я понял. Вы же сказали пони. Я да. уже сказала пони. Вот. Да. Давайте я сейчас вас фоткаю троих. Дарина, Амина. Слышите, Динара, ты будешь Дарину держать, ладно? Да. -а -а. а -а -а. Вот, поздравила нас Алена. А -а -а. Здоровья пожелала. Не кушай. Ладно, она не кушает. Дарна, она не кушает. Сейчас папа нарежет Я сейчас хочу сказать какой, У нас тортик знаете какой? какой? Молочный а, Красивый тортик Красивый? Я понравился ну, ладно, Даринку отпустим Пускай она ползает Сейчас в тарелочку положим И я ее покормлю. Режем? Да, это не Да, режем, режем. Такой большой тортик, да? Это Арина пишет И пути болосатку режет. вам Да, вот это. это хочу Вон, дадим. А я вот это. На, Дарин, на, на. Сейчас тортиком накорми. А вы чё? Так, да? Амин уже хотела тоже лошадку, нет? Нет, пускай Ну ладно. Кусайте туда отсюда. А бантик у нас Диме и Давиду. С надписи. А бантики два Диме и Давиду. Это ваше что? <соединение> а -а -а. Не знаем это да? Давай еще Ну, торт очень вкусный. Так же, давай. Давай. конечно большие. Целую <соединение> армию можно покормить этим Давай. Дай укусить ей, дай да. Дай хвостик, дай Давай. цветной ей укусить. укусить? Да укусить. Ты, ты это. гребу укусила, а это хвостик. Я хочу почек. Давай девочкам патить. Садись. Да, Она патает. Нравится, да? Угу. Какой Анини, да, с Динарой банчики дает папу? Это Нине. Шикарный папа. <связывая> Дарине сейчас мама положит, сейчас мама покормит. <связывая>